Здравствуйте, меня зовут Александр, я сервисный инженер компании iGo 3D Россия И сегодня мы с вами рассмотрим обновленную версию Ultimaker 2 Plus Connect рассмотрим коробку с аксессуарами здесь у нас стекло рабочая поверхность принтера карточка для калибровки стола значит в первом лотке у нас провод для подключения принтера по локальной сети далее у нас идет пакет с аксессуарами здесь у нас густая смазка для смазывания трапециевидных винтов, два шестигранника, ключи, запасные сопла и клей для адгезии модели. значит Держатие для катушки, пластика, инструмент. Так, в следующем лотке у нас идет блок питания принтера. И в последнем лотке у нас идет... Жидкая смазка для смазывания направляющих. Теперь, когда мы рассмотрели с вами аксессуары, мы перейдем к первому запуску принтера. Я параллельно с этим расскажу вам о нововведениях, которые были введены в этой модели. В первую очередь рассмотрим заднюю стенку принтера. Здесь у нас расположена кнопка включения, разъем для подключения различных аксессуаров, которые будут выходить далее. Разъем для подключения питания на 24 вольта И разъем для подключения принтера к локальной сети Здесь что еще стоит отметить Это новый механизм подачи Как на старших версиях Ultimaker S3 и S5 Он переработан и поддерживает печать композитными материалами вот. Далее я ставлю удержатель для катушки И мы продолжим включение принтера После того, как мы установили держатель для пластика, далее мы установим сам пластик. У нас есть катушка желтого ПЛА. Устанавливаем на держатель, далее освобождаем механизм подачи и загружаем сам пластик. После того, как пластик загрузили, закрываем механизм подачи и нам еще необходимо подключить питание. Сзади мы разобрали основные элементы, теперь развернем принтер, и я вам расскажу про переднюю часть принтера. На передней панели принтера у нас расположен USB-разъем, теперь можно подключать флешки, а не SD-карты, как раньше. Экран сенсорный цветной, отклеим пленочку. И информационная наклейка, сообщающая нам о том, что перед использованием оборудования необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией. Вот. Далее мы установим стекло. Для установки стекла освобождаем два крепления, загружаем непосредственно само стекло на стол и закрываем крепление обратно. Стекло установлено. Отдельно хочу затронуть несколько изменений в кинематике в принтере. Печатающая головка теперь выполнена в белом цвете, так же, как и защитная оплетка, и каретки с тулками тоже выполнены в белом цвете. Других каких-то принципиальных изменений в кинематике нет. Внутри принтера изменений коснулись провод, оплетка белого цвета и задняя панель. Раньше здесь была надпись Ultimaker 2+, теперь надпись Ultimaker расположен сверху. Вот, далее мы включим принтер. После того, как принтер включился, нас приветствует стартовый экран, нажимаем «Продолжить», здесь мы видим информационное сообщение о том, что можно посетить официальный сайт Плитимейкер для более подробной информации по принтеру. Нажимаем «Продолжить». После того, как принтер готов к работе, на главном экране мы видим несколько иконок. Первый – это раздел «Материалы», здесь функции по управлению материалами, далее это обслуживание принтера. Здесь можно сдавать температуру, установить размер, двигать столешницу, ручное выравнивание и раздел диагностики принтера. И последняя функция ⁇ это обновление прошивки, настройка подключения по сети, подключение облаку Digital Factory, регулировка подсветки и... Аппаратный сброс принтера, если это необходимо Вот, Ранее мы уже загрузили пластик Теперь мы здесь выберем тип материала Set material type Здесь нажимаем Выбираем, мы загрузили желтый ПЛА вот, Принтер нас спрашивает о том, что действительно верный пластик загружен Нажимаем да Все, теперь у нас принтер знает, что у нас ПЛА Теперь мы можем загрузить файл на печать. В рамках нашего знакомства с принтером мы запустим печать с флешки. Для этого берем нашу флешку, устанавливаем USB разъем, ждем пока принтер прочитает флешку. Вот здесь кнопка стала активной, нажимаем сюда и видим наше задание, которое мы подготовили заранее в Ultimaker Core. Здесь после его активации можно просмотреть, как выглядит модель, и материал, и время, которое необходимо для печати. Нажимаем «Принт». После этого принтер начнет подготовку к печати. Когда стол и сопло нагреются, принтер начнет печать. В этом видео мы познакомились с вами с новой моделью принтера Ultimaker 2 Plus Connect. Он сохранил себе все черты легендарного предшественника Ultimaker 2 Plus, ну и привнес новые функции, такие как э, возможность подключения по различным сетевым интерфейсам. Вот. Плюс был переработан механизм подачи для возможности печати композитными материалами. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго!